Если бы вы только понимали важность слышания голоса Господа нашего Иисуса Христа, если бы вы только знали насколько это важно слышать голос своего пастора Иисуса Христа, вы бы никогда не пошли за чужим голосом, за, эти, за этими чужими пасторами, за этими отступниками, за этими наемниками за чужими голосами вы бы никогда не пошли. Вот почему люди гибнут в своих церквях, в своих организациях, вот почему они на пути в ад, они не трудятся для того, чтобы слышать голос нашего единственного пастора, пастыря Иисуса Христа, который пасет нас который говорит, что овцы Мои, они слышат голос Мой, и я знаю их, и они идут за мной. Мы должны слышать голос Господа нашего Иисуса Христа, чтобы нам не впадать в различного рода заблуждения, в ереси, чтобы нам не следовать за чужими голосами, чтобы нам не следовать за чужими за теми пастырями, которые лжицы обманщит обманщики, которые обманывают людей, они миллионы людей тащат в ад за собой. Но люди не хотят слышать голос Господа, они не хотят слышать голос Духа Святого, они хотят слышать голос своего земного человека, они хотят следовать за человеком, за каким-то лидером. Это очень печальная картина. Это очень печальная картина, мы можем видеть это в каждой церкви. В каждой церкви люди слушают каких-то людей и они отказываются слушать голос Духа Святого, они отказываются слушать Господа, они не трудятся для того, чтобы промаливаться в Божье присутствие, они не трудятся для того, чтобы слышать голос своего Господа, своего истинного пастора. Мой милый друг! Если ты не приложишь усилия, а без усилия ты не сможешь восхитить Царство Божье, ты должен приложить усилия, чтобы слышать голос Господа. Ты должен прекратить грешить, ибо без святости никто не увидит Господа. Тебе нужно в чистоте и святости приходить к Господу и просить Его, чтобы Он говорил тебе, чтобы Он говорил с тобой. Тогда ты не будешь следовать за какими-то другими голосами, за какими-то другими людьми, за этими лживыми наемниками, которые управляют твоей церковью. Мой милый друг, храни свой сосуд чистоте и святости. Каждый день ищи лица нашего Господа, каждый день молись и проси, чтобы Он говорил к тебе, что тебе надобно делать. Да благословит вас Господь наш Иисус.